Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пит Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питэ Горбатюкс. Хочешь изучать английский? Значит, этот эсек, – экспресс-супер-современный эффективный курс для тебя. Не верьте тем, кто сказал, без баксов English выучить невозможно. В моем канале есть три направления – Первое направление ⁇ хочу знать английский. Второе направление ⁇ краткие фразы на английском. И третье направление ⁇ это детские рассказы на английском. Наш канал позволит вам достаточно уверенно ориентироваться среди иностранцев, находясь в любой англоязычной среде. Зная английский, вы достаточно комфортно будете спрашивать, задавать вопросы, утверждать или отрицать. Здесь вы найдете все фразы и словосочетания, необходимые для общения. Повторение и закрепление в памяти – залог успеха. Удачи вам! Знание – это сила. Знать английский – это головокружительная карьера и успех. Английский – ключ к дополнительной информации. А кто владеет всей информацией, владеет всем миром. Если вас не затрудняет,